Алхамдулиллахи рabbul alamin, и салат и саламу алейкум ашрафланбияи и Муرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى На этом уроке, дорогие детишки, а также их родители, а также все, все, все, все, все, кто слушает и смотрит этот урок, на этом уроке мы пройдем новые четыре слова, новые четыре слова с дозволения Аллаха Субханahu Ватааля. Таали. Итак, первое слово это будет Китаб, второе Курсей. Мактаб и сарир. Четыре новых слова мы сегодня должны на этом уроке с вами пройти. Но для этого мы должны с вами повторить прошлые материалы. Мы прошли гада, переводится это. бейтун, переводится как дом. Ва, и. Калямун, ручка-карандаш. Бабун, дверь. А, вопросительная частица А. Нам да ля нет. Восемь слов за два урока мы с вами прошли, по милости Аллаха, и сегодня мы приступим к изучению новых слов. Это китабун книга, сарирун кровать, курсиён стул, мактабун стол. Бисмилля. Китаб это книга, это книга. Кяф с кясрой. Ки, Та с Фатхой, Та, Алиф с Сукуном, не читается, но она тянет, Алиф, если с Сукуном, если перед ним Фатха стоит, то он тянет Фатху в два раза, значит будем читать Китабун, Ба, Станвин Дамма, Ун, Бун, получается Бун, Китабун, понятно, да? Итак, давайте теперь... Будем соединять эти слова. Но для того, чтобы соединить эти буквы, мы должны знать правильно, как они пишутся в начале слова, в середине слова и в конце слова. Итак, буква КАФ, буква КАФ, она пишется в начале слова вот так. Смотрите, какая-то загогулина, потом у нее идет хвостик. Молния куда-то пропадает, и вот просто какая-то загогулина, как будто мы скрепку взяли и загнули. Понятно, да? Это в начале слова буква «кав» так пишется. Запомните, запомните. Дальше, буква «та». В данном случае та, «та» у нас в серединке. Значит, она будет соединяться и влево, вправо. У нее соединения будут и влево, и вправо. Хватается за любую попавшуюся буковку, которая дает соединение. Понятно. Далее, алиф. Алиф он очень такой-такой щепетильный, такой хитрый. Он присоединяется только... Присоединяется только за ту букву, которая перед ним стоит. Но сам соединение не дает. Говорит, нет, нет, нет, нет, ко мне не надо присоединяться. Все, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, не присоединяйтесь. Ко мне никто. Я вот могу присоединиться, а за, за мной никто не может присоединяться. Понятно, все поняли. Мы разобрались с этим олифом. Ба. Ба в конце, в данном случае, у нас ба будет... Как мы сказали, олив раз не дает соединения, значит ба будет стоять отдельно. Смотрите, что получается. Итак, где наши буквы? Значит, у нас китабун. Мы теперь должны все соединить буквы. Каф, касраки, та, фатха, та, алиф с сукуном. Сукун можно не писать. Запомните, если алиф, вы увидели «олив» без сукуна, понимаете, что мы его не читаем? Может писаться сукун, а может не писаться сукун, запомните. И если впереди Алифа стоит фатха, то тогда Алиф тянет, он тянет, он тянет эту фатху в два раза. Получается, та, бун, ба, танвиндама, бун, китабун, китабун, понятно, да? Китабун. Что же такое китабун? Китабун. На многих языках китаб – это книга. Китаб. Китабхана хана. Китаб. Даже от, слова, от этого слова произошло мактаба, мактаба. Потому что там кятаба. Есть слово кятаба. Три буквы. Кятаба. Кятаба – это означает писать. Китабун. Китабун – это уже то, что мы написали. Китабун. Даже в Куране приходит это слово. Китабун. Понятно, да? Бафих. Куран, в данном случае, Куран, да? Дали кель-китабу, лярой Бафих. Итак, китабун, это книга. Китабун, это книга. Гада китабун, мы должны говорить. Гада, китабун. Гада, китабун. Любую книгу или учебник или еще что-то, вы должны говорить. Гада, китабун. Гада китабун. Гада китабун. Посмотрели на свои полочки, где у вас книжки все стоят. Пожалуйста, пожалуйста, говорите. Гада китабун, гада китабун, вагада китабун и эта книга, вагада китабун, китабун, китабун, китабун. Как вот в данном случае, а Мунур тоже повторяет. Гада китабун, гада китабун, гада китабун, гада китабун. И здесь еще китабун, китабун, китабун, китабун. И еще вот тут китабун, маленький китабун, китабун, китабун. И еще вот эти китабы, везде не китабы, смотрите, всю китабу, китабу, китабы. Вот то же самое, вот также должны повторять. Это китаб, это китаб, это китаб, это китаб. Понятно, да? Только так вы запомните это слово. Китабун, китабун. Далее, следующее слово. Переходим к следующему слову. Это будет слово стул. Стул. курсиюн. Запомните. Курсиюн. Курсиюн. А я курси. Вы все знаете. А курси толь курси. А я толь курси. Аллаху ла илаха Аятол курси вы все знаете. В Куране, если приводится, приходит слово курси, это трон. В нескольких местах приводится это слово курси. Аятол курси есть. Аятол курси. После каждой молитвы мы его читаем. Аятол курси. Даже шайтан не может приблизиться. Кто ночью читает перед сном курси, аятол курси, шайтан не сможет приблизиться на протяжении всей ночи. Поэтому, детишки, все выучите аятол курси обязательно. Все выучите. И спать ложитесь, читайте аятуль курси, и все. Шайтан к вам не подойдет, с дозволения Аллаха. Итак, курсей. В данном случае на арабском языке мы с вами изучаем арабский язык, поэтому здесь курсей. Один из смыслов слова курсей – это стул. Курсей. Стул. Понятно, да? Так, смотрите. Вот здесь, обратите внимание на это слово. Здесь раз, два, три, четыре буквы. Значит, здесь четыре буквы, смотрите. Здесь четыре буквы. Кяф, Ра, Син, Я. Кяф с даммой, Ра с Сукуном. Син с Кясрой. Я с Таждидом и Танвином даммой. Курсей Юн. Поэтому у нас два Я. Потому что там Таждид есть удвоение буквы. Таждид – значок галочки такой. Но давайте посмотрим, как... Пишутся эти буквы в этом слове. Буква КЯФ мы уже с вами проходили. Она похожа на такую скрепку изогнутую. И она вот так пишется, да? КЯФ в начале слова. Буква РА. Запомните, РА она соединяется. Она присоединяется к какой-то букве, но сама соединение не дает. Она тоже как олив, хитрая такая. Она вот так пишется. Соединяется спереди стоящей буквой, но другим буквам не дает соединяться. К себе не дает присоединяться. Стоп-стоп-стоп-стоп говорит, не присоединяться. Син. Син она, Алехандро Лиля, она присоединяется ко всем буквам. Она присоединяется ко всем буквам, но здесь, здесь, конечно, из-за того, что ра, ра не дает соединения, значит у нее соединения не будет. Вправо соединения у нее не будет. Далее. Я. Буква я. Она соединяется спереди стоящей буквой. Она соединяется спереди стоящей буквой. Получается, так: Каф, ра, син, я. Курсеюн, да? Давайте теперь мы их все четыре эти буквы соединим и еще поставим огласовки, огласовки поставим, Харакяты. или где-то сукун есть. Итак: Каф с дамой, ра с сукуном, син с Касрой. я с и танвин даммой. Получается КАФ ДАММА КУ РА С СУКУНОМ Р СИН С КАСРАЙ СИ Я С и С ТАНВИНОМ даммой ЮН КУРСИЮН КУРСИЮН СТУЛ КУРСИЮН СТУЛ У нас получился КУРСИЮН Это СТУЛ КУРСИЮН Вот он стул такой или вот такой может быть курсиен. Ладно, еще один стол стоит. Следующее слово. сарирун Сарирун. Смотрите, сарирун это кровать. Сарирун это кровать. Кровать, кровать, кровать. Сарир, сарир, сарир, сарир. Запомните это слово. Сарирун, сарирун, сарирун. Оно состоит из четырех букв. Две из них одинаковые. РА. Син, потом я и две буквы РАРА, САРИРУН, САРИРУН. Как пишется Син? Смотрим, Син в начале пишется и дает соединение в начале слова. Ра за ней невозможно присоединиться, а сама присоединяется какой-то буква впереди стоящий. Я я, конечно, соединение дает и влево, и вправо, и влево, вправо. Но мы сказали, если РО не соединяется, то придется тогда Я остаться с одним соединением. Значит, соединение вправо у Я не будет. И РО в конце, мы сказали, она присоединяется с какой-нибудь буквой. Но само соединение не будет уже у нее, потому что она в конце. Она вот так пишется, буква РО. И давайте теперь соберем эти все буковки син ра я и ра соединим теперь в одно слово син с фатхайса ра с кясрой ри сари я с сукуном. Оно, смотрите, запомните новое правило, новое правило. Если я с сукуном, оно не читается, но оно, если впереди нее стоит кясрой то тогда она будет тянуть в два раза. Она будет в два раза тянуть эту кясру. Получается «Сари» В два раза «ри» мы должны читать «и». Понятно, да? «И» мы читаем два раза. сарирон. Ведь «рон». Видите, какие интересные правила есть. Если Алиф с Сукуном, а впереди него Фатха, то Фатха тянется в два раза. А если я с Сукуном, и впереди него кясра, то тогда кясра тянется в два раза. А сама я не читается, понятно, да? Сарирун. Вот так мы должны правильно произносить это слово. Кровать сарирун. Ну давайте посмотрим, кровать. Сарирун. Сарирун. Вот она, сарирун. Красивая сарирун. Какой хороший машала, машала, машала, сарирун. Сарирун большой. Сарирун мягкий, сарирун удобный, сарирун, а на сарирун еще подушка, А на сарирун еще есть одеяло, а рядом с сарирун есть тумбочки, а еще там светильничек на сарирун. А я когда лежал на сарирун и книжку читал, сарирун, сарирун везде у вас теперь должно быть сарирун, детишки, прям. Не поленитесь, возьмите листочек. Маленький такой листочек, или вот такие есть стикеры, которые наклеивают на стенку. Напишите на нем фломастером Сарирун и повесьте над своей кроватью. Чтобы вы глаза открыли, сорирун прочитали. Спать ложитесь, сорирун опять прочитали. Сарирун, сарирун, сарирун, сарирун. И повторили по 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз. И еще не забудьте, а я только курсе перед сном прочитать. Аятуль Курси, чтобы шайтан к вам не приблизился в эту ночь. Когда вы ложитесь на Сарирон, обязательно читаем Аятуль Курсиюн. Понятно, да? Так, дальше. Гада Сарирон. Мы говорим, Гада Сарирон. Это кровать. Гада Сарирон. Это моя кровать. Говорите, Гада Сарирон. Гада моя Сарирон. Гада папин Сарирон. Гада, мамин сарирун, гада, бабушкин сарирун, гада, дедушкин сарирун, гада, кискин сарирун. Наверное, у киски тоже есть какая-нибудь сарирун. В общем, везде говорите, сарирун, сарирун, сарирун, дорогие детишки. Гада, сарирун. Ну вот еще раз, сарирун. Сарирун в моей комнате, говорите. У меня большой сарирун, а у тебя маленький сарирун. Вот так друг другу задавайте вопросы. И отвечайте на них. Сарирун, сарирун, сарирун, ада, сарирун, ада, сарирун. Это кровать. Ада, сарирун. Переходим к следующему, третьему слову, которое мы сегодня должны будем пройти с вами. Дорогие детишки, потерпите чуть-чуть. Осталось еще два слова. Мактабун. «Мактабун». Смотрите, здесь в слове Мактабун три знакомые буквы. кятаба. Мы сначала с вами проходили первое слово Китабун. И я вам сказал, Кятаба это писать. И вот здесь тоже слово Мактабун, Мактабун. То есть это место, на котором лежат книги. Можно так сказать. Ма, Ма это вот место означает, Мактабун. Или в котором находятся книги, Мактабун. Понятно, да? Получается, мактабун – это письменный стол. Письменный стол. Еще мактаб, еще это офисное, офис переводится, мактаб. Я сижу в мактабе, я говорю, вот, например. Давай встречаемся в мактабе, в нашем офисе. Мактаб, мактаб, мактаб. Где пишут, где что-то делают, где всякие книжки, где всякие журналы. Понятно, да? Это мактаб. Мак в данном случае мы будем мактаб проходить как Письменный стол. Мактап. Итак. Мактап, он, значит, состоит из четырех букв. Из четырех букв. Мим, кяв, та и ба. Мактап. Мактап, мим, кяв, та, ба. Видите, да? Давайте будем раз, разбирать, как же пишутся эти буквы. В начале, в середине. Мим. Хвостик у этой пиявки выпрямляется и получается вот такой. Значит, она дает соединение влево. Значит, к ней можно присоединиться. К ней присоединяются. Мим, вот так пишется. Кев. Вот такая вот кев с молнией какой-то. Она присоединяется вот таким вот образом. И влево, и вправо говорит, я присоединяюсь и туда, и сюда, и туда, и сюда. За всех держусь. Все, кто мне дает соединение. если, Но ну, а если впереди ра будет, ра говорит, я не даю соединение. Значит, кев только с одним соединением останется. Он скажет, ну... Не хочешь дружить? Не будем, значит. Но в данном случае мактабун в слове мактабун у нее соединение будет. Та! Тоже соединяется и влево, и вправо, говорит, давайте дружить со всеми. Я все, всеми дружу. Все! Альхамдулиля, все, все, дружим, дружим, дружим. Так, видно, видно, видно. Соединение влево, вправо, все. Та! Бум! Бум тоже! Мактабун в слове бун. Это ба, буква ба. У нас соединяется спереди стоящей буквой и зак заканчивает соединение, заканчивается, предло заканчивается слово этой буквой. бун. Итак, БА пишется вот так. Давайте теперь мы все их соединим. Теперь давайте все эти буквы быстренько, быстренько, быстренько, быстренько. Ну-ка, прискакали все сюда буквы. Так, сейчас мы вас будем собирать. Собираем теперь эти буквы. МИМ с фатхой, ма с сукуном к, та с фатхой та, ба с танвиндамой бун, мак та бун, мак та, -бун. Мак -та -бун. понятно, да? Мак та мактаб. Мы сказали, это письменный стол. Мактаб, мактаб. Смотрите, письменный стол, какой красивый все-таки письменный стол, как удобно на нем сидеть, уроки делать. А, как хорошо на, за ним сидеть и, и делать уроки. Мактабун и что-то писать. Мактабун, писать, писать, писать. Вот он, мактаб, Калькулятор, листочек, ручки. Можно тут все писать, писать, книжки разложить. Вот это мактаб. Вот это мактаб, запомните. Мактаб, письменный стол. Вагада мактаб. И это стол. И это стол. Ну, теперь давайте чуть-чуть поиграем немножко. Да, нет, да, нет. То есть вопросы буду задавать. Мы все помним, чтобы вопрос задать, нужно «а» добавлять, да? И чтобы на него отвечать, нужно сказать нам или «ля». Нам это «да», «ля» это «нет». «Ля-ля-ля-ля-ля-ля». «Нет», «наам» — «да». «Ага-да». Мы будем применять наше любимое слово «ага-да». «А это» — вопросительное «а». Вот это «а» — это вопросительная частица «а» вопросительные, то есть Алиф, Гамза и еще Фатха, А, Гада, А это, Агада, Агада Китабун, я спрашиваю, А это книга? Нужно сказать да, Нам, Агада Китабун. Ответ Нам, Агада Китабун. Еще раз повторяю, задаю вопрос Агада Китабун Ответ должен быть нам. Гада Китабун. Хорошо. Ага да, Видите, стул стоит. И еще столик стоит для компьютера. Агада да, Здесь в данном случае я про стул имею в виду. Ага да, Мы говорим нам. Ага да, Курсиён. Ага да, Это стул. Видите, на одной ножке. Крутящийся стульчик, кресло. Агада да нам на ам, ага да курсеюн. Ага да сарирун, на ам, сарирун. Да, это сарир, это кровать. Агада мактабун, нам ам, мактабун. Смотрите, теперь мы с вами четыре слова знаем, дорогие детишки, а также их родители и все, все, все, все, все, все подписчики и все те, кто смотрит этот урок. Четыре слова вы теперь знаете. Китап и похоже на него Мактаб. Письменный стол. Сарир и курсей. Сарир кровать, курсей стул. Понятно, да? Четыре слова вы теперь узнали. По милости Аллаха. А теперь вопросы. А теперь будут задавать провокационные вопросы, на которые нужно правильно отвечать. Ага-да! Байтон. Байтон. Вы же знаете, что такое байт? Байт это же у нас дом. И картинка такая. Правильно или неправильно? Ага-да, байтон. А это дом? Вы должны ответить. Нет, это кровать как будете по-арабски, вы должны это сами уже рассказывать. Я задаю вопрос. Ага, да байтон? Вы говорите все хором, хором, хором, все говорите. Ля, амнур, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля. Ага, да сарирун, сарирун, сарирун. Ага, ада сарирун, понял, все, понял. Хорошо. Ахсантум. Ахсантум. Все те, кто ответил, ахсантум, ахсантум, ахсантум. А кто еще не успел ответить? Быстро отвечайте. Говорите: Ада Сарирун? Я Аммунур. Дальше переходим. Еще один каверзный вопрос. Агада. Что это? Так, агада. Вы видите все письменный стол, так ведь? Агада, палямун. Я задаю вопрос: а это карандаш? А это ручка? Опять ответ должен быть какой? Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем случае, я нур это письменный стол. Как же это будет по-арабски? Ну-ка, отвечайте все хором, хором, хором. А родители будут, пусть ваши слушают и улыбаются, что их детишки знают арабский язык. Ага, да, колямун! Ответ должен быть ля. Гада мактабун. Гада мактабун. Это письменный стол. Мактабун. Так, дальше. Хорошо. Ахсанту, ахсантум, ахсантум. Дальше. Агада. А это... Курсейон. Агада курсейон. А это стул. Опять. Опять дядька Нур задает каверзные вопросы, на которые нужно ответить «нет», ни в коем случае. Это не курсий, это не стул. Ну-ка, как мы скажем? Ля, гада сарирун. Гада сарирун. Амнур, гада сарирун. Мы сколько раз его повторяли, ты сам сколько раз повторял. Сарирун большой, сарирун на нем подушка, сарирун, сарирун, сарирун. Но я же вас проверяю. Но я-то вас проверяю, детишки. Повторяйте. Агада курсион? Ответ должен быть ля. Гада сариру. Так, дальше. Агада китабун? О, здесь правильный вопрос задал Амунур. Смотрите, сколько книжек здесь. С левой стороны, сколько книжек. Нам... Здесь нужно ответить нам, «на да, нам, на агада китабун, агада китабун, ага, да китабун, китабун красный, китабун белый, китабун синий, китабун желтый, китабун, китабун, китабун. китабун». Все правильно. Ага, да китабун, нам, агада китабун. Во множественном числе чуть-чуть будет по-другому, но это мы придем к этому слову. Самое главное, вы знаете, что китаб это книга, китаб это книга. Так, дальше. Ага, да. Здесь у нас стул и письменный стол, на котором стоит компьютер. Ого. Смотрите, какой интересный. какая интересная картинка. Агада, да. Сарирун? Задаю вам вопрос. Агада, да. Сарирун? Нужно ответить нет. Аммунур. Ага, да. уагада Ага, да. Мактабун. А можно сказать, «гада курсейон ва мактабун». Это крес... это стул и стол. Маленький стол для компьютера. Так, все понятно. Что здесь у нас было? «Агада китабун». Ответ вы уже сами должны ответить. Дальше. Ага, да. Вы здесь уже сами должны все отвечать. Сами, сами, сами, уже без подсказки. Ага, да. Китабун. Здесь уже все знаете. Китабун, китабун, китабун, китабун. Ага, да. Мактабун. Да, здесь уже вы опять... Наам! Ада Мактабун! Вакурсейн! Здесь Мактаб и Курсий. Ага, да, курсейн. Наам ада курсейн. Ва, Мактабун. Рядом с ним. Итак, по милости Аллаха, мы с вами прошли сегодня четыре новых слова Мактабун, Курсийн, Сарирун, Китабун. Альхамдулиля, Альхамдулиля, Альхамдулиля. Каждый день повторяйте все пройденные уроки. Смотрите их по несколько раз. Повторяйте, повторяйте, повторяйте. Если даже утром вы посмотрели, вечером повторяйте. Обязательно. Прямо с родителями запишите себе в тетрадку. Запишите себе это в тетрадку. И повторяйте каждый день. На прошлых двух уроках 8 слов мы выучили. И сейчас 4. 12 новых слов 12 новых слов значит у вас должно быть 12 слов записано в тетрадке 12 слов которые вы утром повторили вечером проверили себя сколько вы насколько вы их запомнили каждый день записывайте и вечером проверяйте себя если что-то забыли еще раз заучивайте Китабун, китабун, китабун, китабун, сарирун, сарирун, сарирун, сарирун. На следующем уроке я вам расскажу, как у меня один знакомый, брат, Тага, его звали, русский брат, принял ислам. И как он выучил 27 языков. Я вам на следующем уроке расскажу. Но уже начало я вам уже рассказал. Систему я вам уже рассказал, что нужно записывать в тетрадку. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.